Это сегодня 26 вечер начал возить было уже минус 5 но это ничего не критично потому что температура земли плюс 8 я градусником мерил так что ничего не замерзло конкретно здесь а у меня тюльпаны луковицы детки вот они сколько колышков между колышками я садил разные сорта здесь у меня лилии тоже начал завозить а, иголки вот там дальше хоризонтемы желтые укрою тоже не помешает вот вожу на велосипеде два мешка сзади длинный багажник сделал два мешка вперед дальше что я порекомендую так как это лучше утеплитель иголки хвойные именно с елки, съели чтобы длинные были. Вот так они вроде волнами, да. Ну, я просто раскидываю. Потом плоскорезом все это ровняю ну, Не надо этих холмиков так <coughs> более равномерно. То есть, вот здесь как бы вроде шапочка, да, горка. А тут не зина. Не надо вот так вот равномерно их распределить. И все будет хорошо. Вот так вот, и чтобы ровно было. Ну что это как море какое-то волны. Так не должно быть. Вот сейчас вот плоскорез возьму, пока еще не стемнело. И выровняю. Так что берите. Не надо никаких лапников, ни опилок, ни листвы. Листва улетит. Опилки, не знаю, меня Не знаю, как она покажет, но что бесплатно вам их никто не привезет, это точно. Вот. Поэтому иголки, да, они потом. Во-первых, оно как утепление идет Во-вторых, потом как разрыхлитель почвы вот. А после разрыхления почвы, когда перегнет, будет превратиться в удобрение Можно кедровой шелухой, у кого есть возможность Это еще лучше У нас делают так, и я делал, когда была возможность такая Когда шишки было много, перемалывали, сдавали китайцам орехи А шелуху только забирай бесплатно меня был знакомый, когда он перемалывал эту шишку и людям, и себе, так там у него была такая гора с двухэтажный дом, говорит, добери да бесплатно не знаю, куда девать это же его возить, надо с вывозить, это ж платить сколько денег чтобы... а куда они, в огороде прямо гора стоит этой, этой шелухи, и сверху если она такая еще свежая, то под низом она черная, перепревшая самый самой сливки, вот вместо навоза можно в, в лунке кидать под картошку, под помидоры под огурцы, а потом сверху еще мульчировать, отлично а если еще вот разбросать ее так по огороду э -э, ведрами, а потом все это прокультивировать, вообще будет хорошо. Лучше, чем иголки. Так что кедровая шелуха лучше. И удобрение, и да, по, по всем параметрам, что и утеплители, и что угодно. Даже, я думаю, лучше навоза. Что тут навоз? Навоз что такое? Это трава пропущена через желудок, корова пережевана и все. Вот. Трава. Что такое? Ну, азот натуральный, да и все. А в кедровом шурлухе там чего только нету на всей земле. Э -э тянет все минеральные вещества. Так что берите на заметку.